Всем привет! Привет! Сегодня мы будем рассматривать комментарии, которые вы написали нам. Итак, так-так. Комментарий от Ясмины. Ясмин предлагает поставить задание на место покрасить волосы в красный цвет. Торт в лицо. Торт в лицо. Привет. Yeah. все? Итак, следующий комментарий Комментарий от Гриши Гриша, привет Так, Гриша нам предлагает Снять видео, челлендж Про цвета Где мы должны будем ходить в одежде Этого цвета, который выпадет нам Есть эту еду Покупать эту еду Того же цвета, который нам выпадет В колесо, колесо фортуны Следующий комментарий Твой Комментарий, Ксюши. Ксюша предлагает покрасить волосы синицей. Да, с красными волосами еще куда-то можно сходить, а с синими это вообще жестоко будет. Я представляю, это Да. Это не факт, что мне выпадет. Может, и тебе выпадет. И клей. Не, не выпадет, Все. Все? Все. Твое задание Все? приклеили. Так, теперь коммент от Виталия Ильина. Виталий возмущен, что Катю засудили в видео, где мы лопали шарики. И он предлагает, чтобы судья-оператор был покрашен в этот цвет. Это будет очень интересно. Принимаем твое предложение и берем вот стикер и клеим его на колесо фортуны. Ой. Ой. Все, Виталий. Наверное, это будет это будет исполнено в ближайшем будущем. Всем пока! Встретимся в наших челленджах.